Какие жилые помещения можно приобрести на средства материнского капитала? В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года, номер 256, о дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, средств, либо часть средств материнского семейного капитала, в соответствии с заявлением о распоряжении, могут направляться на приобретение, либо строительство жилого помещения. Согласно статье 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть жилой квартиры, комната. Все перечисленные жилые помещения должны соответствовать признакам жилого, то есть предназначены для удовлетворения гражданам бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком жилом помещении. Подведя итог, можем сказать, что жилое помещение, приобретаемое на средств материнского капитала, должно быть пригодным для проживания.